Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский средний танк, 10 уровня, Объект 140, карта степи, игрок 777, Ксобот-77 Помню, были времена, когда этот танк преобладал, да? В реплеях, на... Вот, реплейс Ну, 140-й, еще Т-62А было очень много реплеев с этими танками, но последнее время, не знаю, уже что-то давненько они не попадались. Ну, статисты эту машину, видать, забросили. Есть сейчас намного что поинтересней. Ну, не то что поинтересней, да. 140-й все-таки иногда сложно реализовать, особенно на картах с таким... Ну, это, в принципе, <laughs> почти на всех картах. Да, и все. Все из-за хреновых... Углов склонения орудия. Сколько у 140-го? По-моему, минус 6, у Т-62, минус 5 градусов всего орудия опускается, что, в принципе, очень некомфортно. Что-то из 7-й решил, видать, целиться, как-то выкатился, что-то поехал вперед потом все таки передумал, начал закатываться, потеряв уже, блин, 70% своей прочности. Попал 140-й в засвет, сразу незамедлительно здесь прилетела плюшка. Так, 1600 урона уже Настрелено Т-62 Сейчас вообще в рандоме практически не встречается Как его вывели из прокачиваемых Сейчас у нас получается Да, там в коллекционных машинах Можно его купить я его что-то... Даже не помню, когда последний раз в рандоме видел. У меня, кстати, эта машина прокачанная, но я помню, мне нужны были кредиты, я ее продал, да, потому что, ну, смысл держать в ангаре прямо 140-го, Т-62, 140-го у меня стоит. Ну, не то чтобы пылиться, иногда выкатываю, кстати. Может, когда-нибудь, если кредитов просто жалко, выкупить обратно Т-62 вроде и хочется, и колется. Кредиты это... Головная боль извечная. Первый уничтожен. счет два-три. Уходит снаряд. Непонятно куда... Как-то просели немного на правом фланге 140 решил исправить эту ситуацию Минус еще один противник Опять промах Счет 3-4, 3-5 Все, на правом фланге осталось там кто? Одна из ТРВшка. и арта По-моему, недолго им осталось Сразу три средних танка несутся туда все, до свидания, стерва. Счет 3-6. Сейчас будет 3-7. Нет, 3-7 не будет, потому что 4. Не все противники до арты добрались. Есть пробитие по Леону. А, Леон это из конструкторского бюро. Хотел я тоже поначалу всю эту машину прикупить. Какого числа она там 4-го продавалась, что я не помню. Или 5 что ли. Ой, какого четвертого? Пятого, даже раньше гораздо. Ладно, это не столь важно. Но я что-то навкидывал ресурсы, потом так прикинул, что-то выходит. Очень дороговато Приходилось практически слить все свои боны, весь свой свободный опыт, все вот эти вот, как там, да, чертежи. И еще вложить несколько тысяч золота, я что-то так подумал, думаю, не, это не для меня. В этом году, думаю, обойдусь. В том году 780 мне кажется, как-то подешевле обошелся. Но я думаю, это как традиция, теперь конструкторское бюро, наверное, будет... Каждый год, скорее всего. Я думаю, лучше вот за этот год еще ресурсы поднакоплю, и в следующем году обязательно себе конструкторском бюро что-нибудь приобрету. Как раз и ресурсов за этот год нафармится и будет уже не так жалко. Тем временем 140-й продолжает здесь в одиночку отыгрывать правый фланг, ну там слева тоже есть возможность у союзников как-то помочь. Но счет почти что равный. 6-7. Вот он, полетел Леон, получает бочину. Что-то он, по-моему, там не один. Да, и целых два Леона во вражеской команде. А в союзной, кстати, ни одного. Да, и вот казалось бы, из-за каких-то вот УВНов на вот таких картонных даже танках, у которых броня практически отсутствует, играть гораздо удобнее и комфортнее, чем вот на СТшках, у которых броня присутствует. Такие как вот Т-62, Объект 140, да, советские СТшки там, ну еще всякие. Из-за этого статисты их не особо любят, наверное. Но неприятная плюшка. Почти на 400 единиц. Прилетает от Т-34-2. Но 140 его все равно потрепал, осталось у него. На один. На один снарядец. Счет 7-9. Но тут, не денешься. 140-й постоянно будет светиться. А тут, получается, дистанция небольшая. И выезжать опасно, да? Там 263-й и стандарт... Что там? Что за стандарт? Стандарт-б, блин. 140-й просит, просит помощи. А кто поможет тут? Никто не поедет, все сейчас сидят по своим позициям, по кустам и ждут своей участи. Все, вот прилетает этот стандарт. 140-й быстренько откатывается. У стандарта же у нас там, по идее, барабан. Еще и 263-й сюда полетел. Нет пробития. Сейчас можно попробовать загуслить. Что 140-й и делает. 263 использует сразу ремку, ну, Занят он настрелом по Т-30. Есть на гуслю, ну и 263 деваться больше некуда. Еще и с пожаром не пришлось тратить еще один лишний снаряд. 8-12. По-моему, сейчас будет. Еще минус один союзник. Да, так и происходит. Ну что, вдвоем против семерых. Т-30, 140-й. Причем у 140-го прочности меньше половины. Вот он, приехал стандарт. Танкует 140-й. Ну, попадает в Гуслю. Ах, промах. Сейчас есть возможность добрать сразу двух противников. Один готов. Второй пытался... Ну, тараном здесь слишком маленькая дистанция была, не успел бы 140-й разогнаться. Ой, я уже не заметил момент, пока тут наблюдал, когда т, -Т 30 уничтожили. Ах, у Леона еще есть снаряды в барабане, но... Выстрелил он, не выстрелил, что-то я... Ну да, тут три снаряда, один с пробитием, я смотрю, два снаряда пробить не удалось, 140-го. С такой ближней дистанции, как можно было так обделаться. Тем более, Леон-то вроде машина крайне точная, да, он вроде снайпер получается. А тут в упор практически не смог выцелить уязвимое место, да, там. В принципе, проблем не должно было быть никаких. сейчас. Арта представляет тоже определенную опасность. С таким запасом прочности, конечно, каждый снаряд может стать последним. Ну, тяжа в принципе, <laughs> тоже естественно. 140-й подождал, отсветился, выкатился. Теперь главное дать выстрел и успеть откатиться, пока противники там... Это тот Странный из седьмой, который вначале выкатывался по центру. У него, по идее, прочности там. Ну, на 2-3 выстрела, если он больше не получал. Скоро мы об этом узнаем. Противники просто настреливают по кустам. Да, на удачу. Да, попробую еще выцелить лючок с такой дистанции. Про 140-го как раз не скажешь Что он снайпер, ну так, средний, да? Есть танки получше Есть еще хуже Вон он, из 7 Шотный Что-то он вроде по идее 140-го увидел Быстрее, не знаю, то ли сводиться начал То ли что Выстрелить так и не выстрелил Прочности тем временем 12 единиц остается у 140-го. Все-таки достал арта на 110 единиц. Сейчас деваться некуда, надо прятаться от арты, поджимается 140-й под, под камень. Даже представить не могу, как, какие эмоции сейчас испытывает игрок. Наверно. Тремор, будь здоров. Да, и вот здесь сейчас, конечно, эти Уэна будут сказываться. Очень сильно. 140-м ничего не остается, как убегать, менять позицию и ждать удобного момента. И вот сейчас тоже такая карта, куда бы ни поехал, у арты сейчас везде практически есть прострел. Опасно. Промахивается противник, ну сейчас ждем чемодан. не слышно. То ли арта позицию меняет, то ли вроде, перезарядка уже должна была пройти. Остается две минуты до конца боя. Есть пробитие. Летит чемодан. А, рядом! Могло, кстати, да, задеть там осколками, но не 140-му повезло сейчас. Еще полминуты есть пока что. Надо пока перезарядится артово. Что 140-й решает поехать уничтожить арту или запутать как-то. Промазал. Здесь пробитие. Одна минута. Теперь найти арту осталось только. Четыре снаряда в запасе. Ну, на арту, в принципе, хватит без проблем, главное его найти. Учитывая, что он давно еще не стрелял, может он позицию решил сменить. Вот сейчас угадай, теперь как повезет. Есть, стоит он на месте, 18 секунд, арта промахивается, ну, это...